10 декабря у нас вышел эфир об одном из самых древних образов Божьей Матери. Это икония Божьей Матери Знамения. Вот она перед вами. Напомню ее иконопографию. На ней мы видим Пресвятую Богородицу, изображенную по пояс, с молитвенно воздетыми к небу руками. Это символ того, что Пресвятая Богородица постоянно молится о всех нас, Богу, На ее груди, в круге, который называется Мандурла, изображен младенец. Это знак Бога воплощения. Поэтому по первости я напомню, что эту икону знамения называли Рождество Христово. А как она получила название знамения, мы говорили, когда у нас был эфир, еще раз повторю, о первой иконе Божьей Матери Знамения, которые сейчас находятся в Новгороде. С этой иконы стали делать многочисленные списки. И от них происходили неисчислимые чудеса. Одним из самых известных списков – это икона Божьей Матери Знамения Курская Коренная. Вот о ней мы и сегодня начнем разговор. Празднование этой иконы – Русская Православная Церковь совершает несколько раз в год. И это и 21 сентября, в день ее обретения, и в 9 пятницу по Пасхе, и 10 декабря, когда совершается вообще чествование всех списков икон типа знамения, и 21 марта, когда икона явила свое чудо уже на рубеже XIX и XX веков, когда ее пытались уничтожить, и она была чудесным образом спасена. Вот об этом сегодня и пойдет речь, потому что эфир выйдет 21 марта. Итак, повторюсь, что икона Курская коренная знамени была особенно почитаемая и любима на Руси, потому что как только ее в 13 веке обрели на корнях дерева, близ города Курска, где отсюда ее название «Коренная», от нее стали сразу происходить чудеса исцелений. Для нее была выстроена на месте обретения часовня. А потом возник монастырь, который стал известен впоследствии «Коренная пустынь». И там поместили икону. Самое известное чудо произошло с Серафимом Саровским. Я бы уже говорила об этом в одном из эфиров о Серафиме Саровском, но напомню, что когда будущий угодник Серафим, сначала его звали Прохор Машнин, был маленьким мальчиком, он заболел. Заболел, потому что играл в снежки без верхней одежды. И когда уже матушка думала, что он умрет, и доктора не оставляли никакой надежды, вдруг совершилось чудо. В сонном видении мальчику явилась Божья Матерь и сказала, чтобы он немножко потерпел. И на следующий день она придет к нему и исцелит. А на утро был праздник. И мимо дома Мышниных шел крестный ход именно с иконой знамения Курской коренная, которые несли из Курска в коренную пусты. Крестный ход шел по улице мимо дома Мышниных. Но внезапно пошел сильный дождь, и на дороге образовалась лужа. И чтобы обойти лужу, процессия свернула во двор к Мышниным, который был проходной, чтобы обойти лужу. Увидев чудотворную икону, матушка будущего угодника Серафима взяла мальчика, вынесла его и приложила к иконе. К вечеру ему стало лучше а на утро следующего дня он был уже здоров. Вот таким образом Пресвятая Богородица явила будущему своему угоднику такую милость. И таких чудес было очень много, и о них мы обязательно вам расскажем. Итак, возвращаюсь к событию, о котором пойдет речь. И именно вот 21 марта оно произошло, 1898 года, и в честь этого события икони курска коренная Знамение было установлено, чествование именно в этот день. Итак, конец XIX века, начало XX. В Российской империи вспыхивают революционные настроения, создаются революционные кружки. Они самые разные по своим политическим взглядам, но цель у них одна – желание того, чтобы царская власть была свергнута, и православие так такового не стало. Не виновала эта ситуация, эта волна революционных настроений и город Курск. Там возникло местное отделение партии эсеров, куда ходили молодые люди. Это были студенты местного Курского реального училища, студенты института инженеров путей сообщения и просто молодые люди вольных профессий. И вот они, конечно же, знали, что недалеко есть коренная что там находится чудесная икона Божьей Матери, знамени Курская коренная, особо почитаемая верующими, и решили уничтожить эту икону, чтобы подорвать веру людей в Бога. Да, то есть решили надругаться на цветы. И вот накануне 21 марта, за два или за три дня, во время всеночного бдения, в в, соборе, в главном соборе этого монастыря, они подложили под икону взрывное устройство. В общем-то, серьезной мощности. И стали ждать, что будет. И вот в ночь с 20 на 21 марта, около двух часов, а именно в час 50 в монастыре раздался сильнейший взрыв. Взрыв был такой силой, что задребежали стены монастыря и окна келей Все монахи во главе с епископом Курским Ювеналием проснулись от такого удара, а келейник епископа Ювеналия даже был сброшен с постели. Монахи быстро встали и в волнении побежали в храм. И вот что они увидели. Силы взрыва была разорвана на куски чугунная позолоченная сень над иконой. Тяжелое мраморное подножие из нескольких массивных ступеней сдвинуто со своего места и разбито на несколько частей. Массивный подсвечник отброшен далеко в сторону. Находившаяся рядом с иконой окованная железом дверь была изломана. Стена дала трещину. Все стекла в соборе и даже в верхнем куполе были разбиты, но среди всеобщего разрушения святая икона Пресвятой Богородицы Знамени чудесным образом осталась целой и невредимой. Даже стекло на ее киоте не пострадало. Вскоре прибыли на место полиция, следователи, губернатор и все высшее полицейское начальство и обнаружили остатки того мощного взрывного устройства. Все были удивлены, как при такой разрухе сама икона не пострадала. То есть получилось так, что злоумышленники вместо того, чтобы покупить икону, наоборот, способствовали ее еще большему прославлению. К утру весть о том, что произошло в монастыре, облетела весь Курск. И к собору собралось огромное количество людей. И при истечении практически всего города Курска епископ Ювеналий провел, совершил благодарственный молебен вот в честь чудесного спасения иконы. И вскоре вышел указ, что вот этот день, 21 марта, считать еще одним днем празднования этой иконы. А следователи получили срочный приказ найти злоумышленников. И наказать их. Но, несмотря на все их старания, следствие затянулось на несколько лет. И только в 1901 году были установлены террористы. Это были студенты местного Курского реального училища Анатолий Уфинцев и Леонид Кишкин. Еще раз, это были. Это были студенты. Курского реального училища Анатолий Уфимцев и Леонид Кишкин. Вольнонаемный писец Василий Каменев. Студент Института инженеров путей сообщения Анатолий Лагутин. Всем юношам было 20-21 год. Николай II повелел выслать виновных в отдаленные районы России. Уфимцева, как зачинщика, на пять лет сослали в Северный Казахстан под надзор полиции. Остальных выслали в Восточную Сибирь. Кишкину дали пять лет, а другим юношам по два года. И, но желание вот этих молодых людей о том, чтобы не рухнула Российская империя, к сожалению, все же сбылось. В 1917 году, мы с вами помним, грянула русская революция. И, в общем-то, строй рухнул. Курская коренная икона знамения оказалась вместе с русскими мигрантами за границей. Она путешествовала из одной страны в другую. И в 1957 году оказалась в Нью-Йорке, в выстроенном для нее знаменском кафедральном соборе где она сейчас и находится. В 1949 году произошел один очень интересный случай. Да, то есть 1949 год с момента описываемых событий уже прошло больше полвека. Город Франкфурт. Епископ Григорий ведет службу в одном из соборов этого города, куда он привез вот икону «Курская коренная». Собрался народ, прошел молебен. И вот, когда служба закончилась, к батюшке подходит старик и говорит ему. Я был сообщником в покушении на взрыв этой иконы. Был я мальчишка, в Бога не верил. Вот и захотелось мне проверить, если Бог есть, то он не допустит гибели столь великой святыни. После взрыва я горячо уверовал в Бога, и до сих пор горько раскаиваюсь в своем ужасном поступке. После этого старик со слезами приложился к иконе Курская Коренная и вышел. Когда произошел тут взрыв, отец Иоанн Кронштадтский написал в своем дневнике. «Дивно хранит свой причистый образ, и через него нас, всех русских, Пресвятая Богородица. Она не дала себя и нас в посмеянии нечистивцам» да посрамятся и исчезнут сами нечестивые все, если не раскаются и не обратятся всем сердцем к Господу. Вот через какое-то количество лет вот один из этих нечестивцев, который осужден не был, потому что это был маленький мальчик тогда, несовершеннолетний, все-таки, вот уже даже будучи старым, раскаялся. И это вот еще одно вот дивное чудо которая явила пресвятая Богородица, да, то есть привела безбожников к покаянию. То есть сама ситуация, да, взрыв, вот, это вообще очень грешное злодейское дело. Ну вот пресвятая Богородица обратила его к благу. Как и, собственно говоря, всегда вот эти все грешные дела обращает Господь и пресвятая Богородица к благу. Лишь бы вот, мы каялись и не боялись следовать за Христом. В последующих эфирах я буду еще рассказывать об этой дневной иконе, потому что икона Курская Коренная имеет богатую историю. И, в общем-то, еще много есть, что о ней рассказать. А пока мы должны, в общем-то, помнить о том, что Пресвятая Богородица ждет от нас покаяния. Я вас поздравляю с днем чествования иконы. Храни вас Господь молитвами Царицы Небесной. Час, когда Державу свою, любовью своей Богороди